Сегодня в День Победы я три вещи хорошие сделал. Поволонтерил в зоопарке, убрался в подъезде и победил проклятую самбу наконец-таки. Она три дня мне не давалась, я не мог закончить серию видео. Нашел я почему, сейчас вам буду показывать. Мы сейчас создадим уже наконец папку для общего доступа, таким образом, чтобы пользователи домена имели к ней тот уровень доступа, который мы зададим. В прошлый раз мы с вами убедились, том, что команда ID и имя пользователя домена нам возвращает все id которые относятся у меня к данному пользователю. В данном случае видите вот такие ID-шники. Бился я бился и понял то, что из вот таких вот формата такого id у меня самба не хочет конкретно э, указывать разрешение для пользователей на файлы, на папки, на шары. То есть все вроде бы делаю я правильно, но не работает. Значит, для того чтобы у меня ID все-таки выдавались в том диапазоне, который хочу я, и сразу у меня очень хорошо бы нумеровалось все подряд, мне нужно дописать в конфигурации самбу строчку. Это c, самбо, smb.conf. Важный параметр. Это диапазоны айдишников. Раньше мы с вами писали idmap user, idmap group. В последних версиях сам бы у нас теперь новый параметр idmap config звездочка, пробел, двоеточие, пробел, range диапазон от 10 тысяч до 20 тысяч. Вы видите, он почему-то зеленым не подчеркивает, то есть он якобы не опознает вот эти вот вот этот ключ, этот параметр ID map config, но на самом деле он все прекрасно опознает нажимаю escape zz проверяю, не ошибся ли я где-нибудь в синтаксисе. отлично, вижу то, что да все прекрасно, ошибок нет и вот он мне показывает мои параметры, то что да, будет вот у меня такой range. и сам дописал настройки idmap а вот такие вот я это нигде не указывал в своем конфигурационном файле он сам догадался, дописал но он так часто умеет делать Итак, мы это указали, и теперь нам нужно с вами, давайте, перезапустим самбу. И перезапустим winbind, демон winbind, который нас отвечает за все эти привязки к Windows. И теперь проверим id, ad.admin. И вот сразу у меня сколько по нему вывалилось. Во-первых, у него теперь id-шник вот такой. Вот он нормально теперь у меня ассоциируется его... Виндовый айдишник ассоциируется с его линуксовым айдишником корректно. У него есть группа ID, у пользователя домена вот такой вот айдишник. И вот у нас пользователь AD admin в домене входит в огромное количество групп. Мы это можем посмотреть. И у каждой из этих групп есть свои айдишники, нам тоже показала эта команда ID. Мы здесь, к слову, можем еще корректно посмотреть, все ли пользователи у нас получили нужные айдишники команды, команды getend. Пароль. Команда getend у нас как раз-таки смотрит на конфигурацию файла jtcnsswitch.gov. Если у нас все правильно, она здесь хорошо дает айдишники. Вот мой пользователь root много-много пользователей. Среди них вот в конце у меня есть доменный пользователь. AD-админ со своими id и бух. У буха id 1004. Групповой ID-шник 10000, потому что он так же, как и AD-админ, у меня входит в группу пользователей домен. А это их основная группа. И для того, чтобы посмотреть, что у меня корректно точно так же работают группы, а не только пользователи, используем команду get and group. И видим то же самое по группам. У меня огромное количество групп в Linux, и, и среди прочих у меня есть группы еще мои домены. В частности, меня интересуют меня пользователи домена. Вот они, пользователи домена. У них групповой идишник 10 тысяч. Все прекрасно. Теперь мы можем с вами задавать разрешение на файлы и папки в файловой системе Linux. Перейдем мою корневую папку дата мне есть у меня папка shared вот она мы можем посмотреть разрешение на share. вот они разрешение 7.7.5 стоят UID у нас а я владелец я и групповой группа владельцев это группа в которую тоже вхожу я мы сейчас с вами попробуем здесь указать разрешение для доменных пользователей, для этого мы пишем на всякий случай, я напишу superuser.do, хотя у меня и так есть права на эту папку. Полный я ее владелец. И меняем владельца. Например, мы можем сказать ad-admin. Сделать владельцем его. А группу владельцев оставить меня. Можно было это не писать, но для красоты. Для ровности синтаксиса. stat И видим то, что получилось. Пока я не настроил в сам диапазон ID-шников, у меня вот здесь вот ID-админ ни в какую не появлялся. Мне приходилось запускать команду chown с ключом минус "-v", то есть вербоус, И она мне все время говорила то, что пользователь не изменен, пользователь оставлен как Симаев и так далее. Сейчас мы видим то, что у меня доменный администратор, ID-админ мой, стал владельцем. Можем мы поменять группу владельцев, например. Мы можем указать тот же самый, чтобы chown, но здесь указать группу группу в кавычках двойных группа у меня русская потому что домен русский пользователи домена надо было опять с ключом верболс чтобы было понятно что происходит и вот вижу то что у меня вместо группы симаев теперь группа владельцев пользователей домены. таким образом я сейчас поменял владельца и группу владельцев и могу например сразу давайте указать права на эту папку другие Sprayzer.do, ChangeMode, uh -huh, конечно, ChangeMode. 750 я хочу указать на папку шеф Проверяем на всякий случай. Видим 750. То есть у меня полные права на эту папку у владельца, то есть у AD админа А чтение и выполнение права у пользователей домена. У всех остальных никаких прав нет. На всякий случай вам покажу, хотя, по-моему, уже показывал, то, что мы в Linux делаем командами chown и chmod, мы вот здесь вот делаем в Windows, на вкладке безопасность. То есть безопасность на уровне файловой системы в Windows находится вот здесь вот, на этой вкладке. В Linux это команды chown и chmod, у нас за них отвечают. Все, что мы настраиваем в Sambi, это то, что мы в Windows настраиваем на вкладке общий доступ. Вот здесь вот. И у нас обычно как делается в Windows? Мы настраиваем общий доступ, всем все разрешаем, а детальную безопасность настраиваем вот здесь, на уровне файловой системы. Ну, раз уж мы здесь находимся, я покажу то, что вот здесь у нас владелец в Windows находится. И здесь можно поменять владельца файловой папки, объекты файловой системы. Мы сейчас в Linux указали на Linux папке в качестве прав AD админу указали мы полный доступ, семерка, пользователям домена указали пятерку, чтение и выполнение. Сейчас в Linux настроим для самбы уже разрешение общего доступа к этой папке по сети. Заморачиваться, я думаю, мы не станем сейчас. В следующем видео заморочимся. Открываем конфигурационный файл самбы. Идем вниз за главной букву G. И вот здесь вот внизу я предлагаю просто стереть все вот эти вот списки. Тех пользователей, которым разрешен доступ, стираем, те пользователи, у которых есть разрешение только на чтение стираем, и тех пользователь, у которых есть разрешение только на запись стираем. ДД, если что, стирать двойное нажатие клавиши D Сейчас у нас есть просто с вами общая папка, путь к ней. Включено наследование разрешений у родительской папки, и папка является э, папкой с разрешением на запись в нее. Так как никаких больше мы здесь разрешений указали, то у нас все разрешения берутся из моей файловой системы. То есть у нас на уровне самбы сейчас разрешено всем все, а на уровне файловой системы то, что мы указали командой chown Сохраняю я самбу. Перезаписываю, ну в смысле, переопускаю ее службу. Можно, конечно, еще тест парм запустить на всякий случай, но я думаю, не нужно. Перезапустили и идем в Windows. Вот я на Windows сервере. Пользователь у меня AD admin на Windows сервере. Нахожу свой сервер, убей сервер. Бывает то, что в виртуальных машинах на самом деле он вот так вот глючит. Сейчас несколько раз попереключаемся, и он нас пустит. Вот, пожалуйста, пусти. Вот папка. В папку я попал. Не могу объяснить вот этот глюк. Несколько раз пытаешься, пытаешься, стучишься, и попадает. Я грешу на VirtualBox, виртуализацию сети. Не уверен, но мало ли. Создам какой-нибудь текстовый документ. Readme, допустим. И в нем наберу какой-нибудь текст. 7. Файл сохранить. Прекрасно сохранился. 1 килобайт. То есть AD-админ смог у нас вот здесь вот создать файл и сохранить, записать в него и сохранить эти изменения. Теперь попробуем от другого пользователя, который не является AD-админом, но является пользователем домена, тоже попасть в это. Теперь я нахожусь на Windows клиенте. Точно так же пробую найти свой Linux сервер. Зайти в папку. Вижу, у меня есть файл share. В смысле, readme. Ну, что-нибудь в нем, не знаю, хочу изнести изменения. Сотру вот так вот. И скажу ему файл сохранить. Мне нельзя сохранить этот файл. Он просит сохранить под другим именем. Попробуем в эту же папку под другим именем. Тоже нельзя, потому что у этого пользователя есть разрешение только на чтение и запись информации из этих папок. Из моей папки share. Он не может там ничего изменять и ничего там записывать. К слову сказать, я с этим еще не разобрался, но, несмотря на то, что у него нет этих прав, он может создавать пустые файлы. А вот уже и создавать пустые файлы он тоже не может. Прекрасно, значит, я все победил с айдишником. Я думаю, у меня остался какой-то нюанс. В общем-то, вот так вот. Итак, мы с вами молодцы. Мы указали диапазон, в котором мы маппим теперь пользователей и группы пользователей, после чего настроили разрешение на уровне файловой системы так, как нам было угодно, используя пользователей, домены и группы из домена. В самих мы указали разрешение всем все, то есть не указывали никаких дополнительных параметров. После чего проверили одним доменным пользователем и другим доменным пользователям правильно ли их выдались разрешения, убедились в том, что правильно. Вообще так лучше и делать. То есть создавать, указывать разрешения на уровне файловой системы, а на уровне самбы, ну, стараться не ограничивать. Все-таки на уровне файловой системы это надежнее работает, чем на уровне самбы. В следующем уроке будем как раз пробовать на уровне самбы раздавать разрешения, а на уровне файловой системы оставлять все по умолчанию. Спасибо, что смотрите. С праздником вас!